А чё мне спиздануть? Скажите, пожалуйста, граждане, подойдите а сюда, Короче, это будет просто небольшой мини-влог, потому что надо что-то снимать. Ютуб нихуя, молодец, надо развивать. Сзади машина едет. Мне 26 лет. Её, сюда. Год назад был 25, ну это понятно. А через год будет 27. Сука, Лех, хотел бы быть тибетским монахом, блядь. Он, он чё только... бы нет А чё бы ты делал? Единственное, что он может быть, это тириевский. Я бы правил. Чем? Горой? Горой Какой? Царь горы А, ну ладно А я думал сова Сова Ваня, что такое время? Время? Это субъективная оценка всего того пиздеца, который происходит Со мной и с другими людьми на протяжении всей жизни вот. Что еще твой спросить? Ну, типа, я думаю, что времени не существует. Ну, не существует, но, типа, только... Да я не знаю, как тебе объяснить. Ну, как ты оценишь нынешнее время? Фуня. Тебе пизда. А тут это, видеосъемка запрещена. Рубать камеру нафиг. Простите, пожалуйста, меня. Подожди, пока падает рубай. Все. Он не упал. Я его поднял. Значит, я... Финансовый гений? Как? Ты Ты боишься снимать? Ты бы хотел порты снимать? Да, реально. Я бы я... говорил, был всё равно буду. А Обычная мы профессия. Знаем. Такая же, как кассир. А совсем известный сайт меня в ТикТоке заблокировали. А мы не будем рекламировать известный сайт. Мы будем неизвестный сайт рекламировать. Чтобы они а, а были более это... известны. <смех> Любите какой напиток взять? Ну перечислены все. Кофе, арахис, супы можете взять вместо напитка. Я суп дома ел. Апельсиновый лимонад. Ну могу чай. Давай чай с лимоном какой? Чай без лимона. Нет лимона. Без желудка. Живем, чтобы чего? Чтобы попить чтобы... ну, чай. Кто еще будет чай? Леш. Старюшка. Кобяк. Все. Просто, просто писать. Бахнем ты еще мне туда его положи, я сиенки. Сфокусировал? Да. Мы... Мы... Ты причешешься сегодня? Хорошо. Ты тоже, Вахмата, маленькая. мне-то можно. Лему-то ну, можно надрождать сегодня. У него 3 сантиметрового волосня. У это такая горячая. Все. Приятного аппетита. Приятного аппетита. И вам приятный просмотр. А мы пошли очень, кушать. Очень-очень горячий. Идеально держу я камеру. Я понимаю. Красавчик. Респект тебе и всем твоим братьям. Сыночек, сыночек, сыночек хочешь поснимать меня? Я тебя у уже у него, у него отдельный видов поездка, торгией, ну, на, я на, же, на одном раз. сайте. Я ну, тебе, я блядь, давно спасибо. хочу. Так, Диман, Диман. Лэп, Дима... вот это, играл, блядь? Играл, конечно же. Я. Ты молчать будешь, блядь? Нет, ну давай, погода, давай. как тебе сегодняшняя погода? Заебись. По сравнению с прошлым годом. Лучше. В прошлом году сколько было? Дима. 28 тысяч градусов. В этом году. 1, 3, Я, кстати, сотку нашел. Кинги ее отдашь. Кинги. За какой условие? за 15 лет. Когда тебе исполнится 40 лет, я тебе подарю 100 рублей. <сínt> <сínt> Хорошо. Все, поехали на такси домой. Чё ты, блядь, не боишься людей? Не бойся людей, чё-то, блядь, они тебя съедят, что ли, блядь? Я, Я вот что-то, куртку сниму. Ладно, давай. Приобрел тортик? <свеклые> тортик! Красивый. Как на борщ похоже. Как будто борщ заморозили в морозилке, блядь. Торт со свеклой. Торт с чем? С свеклой и мясо. Торт со свеклой и мясом, блядь. Кто оценит это? Вот, Кто это, это оценит? Майк, люди. Как раз Бобби пришел за тортиком. Гарантия свежести упаковано в защитной среде. А в четверг В четверге не было уже <связано> заупаковано. Заупаковано. Ты мне за машинами говори. Машины говорю, за машину тебе говорю. Машина едет. Мамашин. Мама, мамашин. Ой. Вас зовут. Микроволновка, ебать. Это. Ну что ж, бандиты, вот и подошел, блядь. А что подошло-то? А, день рождения мое подошло. Вчера еще концу. Да, уже одиннадцатый. Приехали мы, значит, из нашего города, блядь, небольшого. Сделали мне татуировочку. Че еще? Нет, Вич, подписывайся на мой. Сюда вот. Сюда подписывайся, блядь. Ты еще не подписан вот сюда вот? Вот на него, блядь. Алена, Алёша. Нажимайся, блядь. У тебя там это... Нажимай... Сенсорный... Здарова, бандиты, вы на моем твич-канале, с вами Стрепчанский, я вам немножечко расскажу про канал. Здесь мы будем стримить. Вы поняли? Мы здесь будем стримить, блядь, а на ютубе видосики выкладывать, пока нам еще это нахуй не обрубили все, блядь. А когда обрубят, мы пойдем на русские аналоги. Звучит, конечно, так себе. Как на русский аналог. Слово аналог похож на налог. Поэтому... Грустно. Либо на китайские аналоги. Там пиздец. Короче, все страшно важно. Вы, главное, лайк поставьте, комментарии ебаните, на тыч подпишитесь и живите спокойно себе. И никто вас трогать не будет. Надеюсь. Да? Дари. Что сделал? Дари. Стуировку видели? Да. А, ну да. Там же будет два ролика. Короче, всех обнял. Поднял, но есть только не И закончил ролик. Да?